выходной но жена послала купить подарок ребенку на день рождения знакомому вот еще как пойду как выберу блин весь детский мир обалдеет Такой же, Сейчас мы его будем осматривать и проверять для пальчиков что-то не вытаскивается. Ага, вытаскивается. Должна быть хорошая штука. Но что-то не пошла. Да, он здесь уже сбой идет и это хорошо из комплектующих у нас тут что-то очень много всего инструкция есть должно быть на русском из дополнительного у нас два запасных винта Отверточка и микро-USB штекер. Здесь у нас также есть пульт транспортировочный. Пульт должен включаться и должны быть батарейки все-таки. Нам же интересно проверить полностью, что еще в комплектации у него идет. Берем нашу отверточку и пробуем. Да, она открывает бодренько так. батарейки формата АА. Сейчас мы их достанем. Опять же, батарейки из фикс прайса, на которых мы будем проверять. Ну, звуковые сигналы присутствуют уже хорошо. Так, здесь у нас транспортировочные хлястики, которые нужно развязать. И последний. Значит, что мы здесь имеем? Сам квадрокоптер, который может зависать в воздухе. Вот здесь вот такая вот съемная батареечка. Она, к сожалению, одна. И нам нужно соединить его. Далее все это дело укладываем по ощущениям просто какой-то без пластик довольно-таки хлипковатый далее что нам нужно подготовка к полету включите питание на пульте управления включается вот здесь так вставьте аккумулятор в специальный так это мы сделали и далее нам надо так когда индикатор питания на подрокоптере насчет медленно мигать переведите левый джойстик на пульте до упора вверх так Так, Вверх. Затем отпустите его до упора вниз. Так. И квадрокоптер перейдет в режим готовности к полету. Во время взлета убедитесь, так, это понятно. Так, направление. Так, Во. да я. Просто спец. Зависание в воздухе. Круто! А если бы я еще больше потренировался? мигать значит я отключил пульт и теперь он переходит в режим готовности ой вернее в режим ожидания здесь мы вытаскиваем и аккумулятор отключаем когда он будет мигать в воздухе 10-15 минут полета и он начинает мигать это значит что ему нужно дать зарядиться он разряжен его нужно быстро будет сажать для того чтобы подзарядить и так начинаем его упаковывать обратно здесь у нас аккумулятор здесь у нас такая штучка бы БС пластик вот это? не парадоксально так для начала установим его и возьмем длинную транспортировочную штучку так у нас она крепилась следующим образом здесь продеваем и вот сюда. И здесь тоже продеваем и сюда. Купить такой можно в детском мире. Сейчас по киберакции акции он стоит даже дешевле, чем с бонусной картой с бонусной картой он стоил у нас со всеми бонусами 1400 по киберпокупке обошелся он нам всего лишь навсего 1219 рублей то есть еще две сотни можно сэкономить на фирменные батарейки из fixprice которые как мы видим, очень даже ничего. Здесь делаем парочку оборотиков, дабы зафиксировать правильно. Далее берем вторую часть. Продеваем сюда в решеточку. Продеваем в решеточку вот, продеваем сюда в решеточку и опускаем все это дело вниз чтобы не задеть винт вот. далее берем крепежную планку и соответственно продеваем в крепежные планки делаем Подтяжку небольшую и фиксацию без особых усилий. Не забываем, что это всего лишь транспортировка. Так берем здесь транспортировочную. Панельку ставим, подключаем транспортировочную панельку. Так далее закрываем наш пульт. Вкладываем его на место. Берем транспортировочную для пульта. Вставляем. Вставляем. Все у нас здесь Два винта ложим или кладем отверточку на место. И соответственно русскоязычную инструкцию. Вот. батарейки ложить не будем вот в таком комплекте засовываем обратно в наш работ на коробке кстати изображена следующая защита винтов она у нас присутствует подсветка она у нас есть 360 вращения это у нас есть возврат на старт это я не проверял режим без головы это я тоже не проверял и 6 осевой гироскоп есть тут у него пульт радиоуправления три скорости 2 и 4 гигагерца идет у них ну, здесь тоже самое дублируется все, 14 плюс вот такой вот подарок запечатываем коробок здесь у нас вот это на наш квадрокоптер я бы не сказал что сильно мощный коробок но тем не менее для защиты его вполне хватает вы уже все равно будете бережно относиться к данному экземпляру все. целый охранности подарок. Подписывайся на канал, ставим лайки, оставляем комментарии. Маленькое небольшое повреждение было еще в магазине. Я так думаю, что это клей какой-то. Тут, скорее всего, была цена. Всем пока.